Сам президент накануне представил временно исполняющего обязанности главы СБУ, это генерал-полковник Василий Грицак, утвердить на должность его теперь должны депутаты. Голосование, скорее всего, пройдет на будущей неделе. Бывшего начальника с распростертыми объятиями ждут в партии удар. Леваченко. Эффективно против... Наливаченко эффективно работал народным депутатом во фракции «Удар». Эффективная его работа была и на должности главы СБУ. Он всегда отстаивал государственные интересы. Я является принципиальным человеком и я убежден, его политические стремления будут успешными, а мы его поддержим. Адиозный лидер другой партии, радикальный Олег Лешко, в куларах Верховной Рады заявил, что готовят законопроект, согласно которому, наконец, станет возможна процедура объявления президенту страны импичмента. У нас 24 года независимости и до сих пор нет закона про импичмент президента. И выходит так, что люди, если требуют снять с должности президента, то им придется собирать Майдан. Майдан – это, конечно, самый наикрасивейший способ, потому что Майдан случается после социальных потрясений. Так вот, для того, чтобы не было Майдана, нужен закон. Что касается неприкосновенности самих депутатов, а также прокуроров и судей, то Конституционный суд Украины позволил лишать чиновников иммунитетов по решению специального органа. Окончательно утвердить документ или нет, должны опять же народные избранники. Пока же они в рамках бурной борьбы с коррупцией требуют отставки министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Все того же Олега Лешко возмутил факт, что министр в личных целях для полета за рубеж пользовался самолетом бизнес-класса, который принадлежит украинскому олигарху Александру Онищенко. И совершенно бесплатно.